Дорогие друзья! Всем привет! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы Партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика на канале YouTube. Вопрос следующий. Можно ли на сайте Федресурс найти информацию по кредитору, а конкретно, участвует ли кредитор по тому банку, в котором мы нашли сами торги? Смотрите, да, на Федресурсе чаще всего вы можете найти всю информацию по делу нашего должника. Если вдруг этой информации нет на фидресурсе, вы можете обратиться к конкурсному управляющему за предоставление всей полной информации для того, чтобы принять решение, интересен вам потенциально этот объект или нет. Конкурсный управляющий вам должен предоставить всю информацию в срок, да, до торгов, чтобы вы спокойно приняли правильное решение. Самое главное, что всю информацию вы должны запрашивать правильно, делается это не по телефону и желательно, чтобы это было на официальном бланке специального запроса, чтобы ваша заявка ну, была серьезно рассмотрена. В случае, если конкурс направляющий вам не предоставляет информацию, вы можете уже отталкиваться от того, чтобы правильно заполнили данный запрос, уже просить там СРО или другие организации, чтобы вам помогли. Поэтому я желаю вам успешно пообщаться с конкурсным управляющим, получить всю информацию, принять правильное решение. Помните, что делать это все нужно до торгов и ни в коем случае на торги не идти без полного представления по объекту. И не забывайте, что Помимо всех документов, необходимо также лично осматривать это имущество, чтобы оно соответствовало тому, описанию, которое представлена в информации о проведении торгов по конкретному объекту. Я желаю вам удачи по покупке этого имущества. Если у вас есть вопросы, пишите их прямо под этим видео. Я с удовольствием на них отвечу. Не забудьте поставить класс, подписаться на наш канал. Всем отличное настроения и всем пока!